Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели. Интернет-портал радиоцентра сан гейтс продолжает свою программу. Продолжает, потому что уже была одна программа. Театр одного актера Майкл Мелихов, рассказывал про 31 октября. А сейчас у нас на связи программа «Астрологическая». Гораздо более точнее, особенно, когда в ней участвует специалист, профессиональный астролог, руководитель астрологической школы Андрей Бухарин, которого я очень рад видеть у себя на экране монитора. Здравствуйте, Андрей! Здравствуйте, Майкл! Взаимно рад видеть вас также. Приветствую всех радиослушателей с Радио. А, да, ну, 31 октября. Последний день октября месяца и праздник, который кто-то, как я уже сказал, отмечает, который называется «Хэллоуин». Вы знаете, 25 лет тому назад такого праздника в Советском Союзе, ну, на границе и вообще мы не знали. Я лично не знал, поэтому я его не отмечал ни тогда, ни я его не отмечаю и сейчас. То есть, с моей точки зрения, отмечать хоррор – это... Эм, ну, да. Да, это как бы Дело <смех> вкуса, силы, конечно ничего, да. Но что самое интересное это, Самое интересное 31 число Ведь оно же не случайно 31 числа сделали Потому что в соответствии с физической э, Нумерологией Я говорю сейчас только про нумер, э, нумерологию Это четверка А четверка это раху И Это как раз полностью соответствует той энергии в низшем ее проявлении, которое соответствует этому дню, точнее, этому празднику, который сейчас отмечает. Но мы можем, может быть, два слова Андрей там скажет, что он по этому поводу думает. Но в принципе наша тема на сегодняшний день, дорогие друзья, это астромедицина, и то, что, э, как бы, еще раз, нам всем необходимо знать. Если у вас есть какие-то вопросы, замечания, дополнения и предложения, вы можете это сделать, если вы пойдете на нашу веб-сайт sungatesradio.com, sungatesradio.com. Если вы пойдете в Facebook, э, SunGates Radio, ну и на YouTube все наши программы записываются, выставляются в эфир. После этого, ну и соответственно образом можно с ними ознакомиться. Ну а сейчас давайте я проверю только сейчас запись, да, запись у нас идет, и мы начинаем нашу программу. Еще раз, Андрей, вам слово. Благодарю, Майкл. Ну, да, я хотел бы ну, с какого на последний вопрос отвечу по астромедицине. Ну тема вообще интересная, конечно, она сама по себе скажем так, мало, довольно мало раскрыто в астрологической литературе и лекциях также астрологических, ну скажем так, меньше всего они рассказывают, потому что тема она сложная. Естественно, в рамках формате радиопередачи, то есть никто не будет сейчас читать лекции, семинары по астромедицине, но общие такие некоторые пожелания и ключевые моменты для, для того, чтобы быть здоровым, я готов озвучить. Один из показателей такой вот, чтобы жить в, цик, в гармонии с циклами космоса, это, кстати, новолуние. Вот. Это как раз когда новая начинается месяц Луны, и очень часто, независимо, мужчины или женщины, я это наблюдал, когда их личные циклы совпадают, скажем так, биологические негативные циклы, совпадают с этим периодом, как правило, человек очень, люди очень часто заболевают. Почему? Потому что буквально вот последние дни перед новолунием это очень сильный упадок сил. Ну, все затухает, как бы, скажем так, зима. Поздняя осень, такая, середина зимы, я даже сказал, конец зимы, как бы по аналогии с таким сгоричным циклом, если сравнивать. То есть, когда все замирает, все затихает, и у нас почему рекомендуется вообще вот, э, заканчивать дела, то есть перед вот, буквально в последние три дня где-то до Новолуния, э, хоть бы какие-то супераспекты позитивные были, как правило, э, дело не развивается, оно схлопывается. Вот, Поэтому один из таких вот, э, скажем так, правил, одно из таких правил, которым я рекомендую, ну, по крайней мере, использовать в своей жизни, чтобы быть здоровым. Буквально за, за последние 2-3 дня до новолуния ни в коем случае не переусердствовать э, в чем-либо или в каких-либо делах. То есть не нагружать себя э, избыточной, скажем, физической нагрузкой, умственной. То есть и так мы в это время э, ну, скажем так, из последних сил э, как-то организм пытается там, не заболеть. Да? А если его нагрузить еще дополнительной нагрузкой, ну, иммунная система дает сбой. Вот поэтому, по крайней мере, это, кстати, каждый месяц происходит. Поэтому даже если вы будете, уважаемые радиослушатели, вот в эти последние 2-3 дня перед новолунием себя беречь, то есть такой мини-отпуск, мини-отдых, ну, максимально по возможности, естественно, избегайте перегрузок в эти дни, потому что организм, как правило, если он ломается, ломается именно обычно, ну, больше, не знаю, процентов 70, наверное, 80 именно в эти дни. Вот, поэтому. Но есть еще болезни, которые не только вот вызваны, скажем, ну просто перерасходом жизненных сил, да, которым, кстати, циклы вот новолуния, они объясняют э, эти болезни, а есть болезни, которые... Причина которых э, кроется в голове, скажем так, <с> вот. почему? Потому что следует там, напомнить там кроются вообще все причины. Но ну, в тонком э, плане, я бы так сказал. Mm -hmm. э, потому что э, надо понимать: во-первых, э, такие некоторые моменты. Во-первых, мы вечные, это раз, э, другое дело, что мы тут периодически живем в разных телах, э, и Приятно, приятно слышать от астролога такие заявления о том, что мы вечные. А Почему так астрология, так она это объясняет? эту кармическая задача. Астрология она всегда была лженаукой. Вот, Жечь на костре питать анафимии и распять. <смех> <смех> я я я утрирую да. я шучу я это да. Самое, да. А, без сомнения но если это наука то наука сегодня полностью разделена с религией к сожалению и это означает что конфессии некоторые как раз таки так интерпретируют астрологию и так интерпретируют реинкарнацию которой не а я не соглашусь это не все религии кстати вот например Конечно, в буддизме там официально я говорил э, про хри... обучение идет у этих священников астрологии религия. ну это да это другое как да. бы но, но надо сказать я ко мне тоже много обращается людей на консультацию по нумерологии и я должен отметить, с, так сказать, с радостью о том, что когда спрашиваешь человека, как вы теории, относитесь к теории Дарвина, ну, что человек произошел от обезьяны. С моей точки зрения, то же самое можно сказать, что он произошел таракана. Совершенно одинаково. Но, тем не менее, есть точка зрения. А у нас, как вы сами знаете, радио. Ну, и э, руководство ради не всегда согласно с высказыванием гостей в эфире, но в данном случае я с вами полностью согласен. А, простите, я вас перевел по поводу э, вечной жизни. Вот. Mm. С этим многие, конечно, все-таки все не будут соглашаться, но, тем не менее, mm. так, так оно и есть. Да. Вы знаете, это... как бы не ставится задача, чтобы кому-то что-то доказывать, Потому что э, подавляющее большинство людей, оно находится, ну скажем так, э, никогда эту позицию, по крайней мере в ближайшие жизни свои, оно это не может вместить по уровню своего развития. Э, большинство душ более молодые, скажем, более старых, их всегда меньшинство по принципу пирамиды, если смотреть. И поэтому ну, ничего удивительного в этом нет, Управляет миром тоже единицы, а большинство, э, как говорится, ну, э, есть большинство э, политкоретным Что я хочу сказать еще интересное, вот по поводу Дарвина, если вот немножко, но ну, есть такой автор Белов, э, у него, кажется, теория антропогенеза, кажется, книга называется, что-то в этом духе, так вот он э, доказ, доказывает обратное, что обезьяны произошли от человека, что обезьяны – это тупиковые ветви развития прошлых цивилизаций человеческих. То есть легко всегда оглупеть, скажем так, чем, ну, за короткий срок всегда проще э, что-либо разрушить, чем что-то создать. То есть вот, даже вот мы растем, созидаем там, ребенок, его надо зачать, там, 9 месяцев выносить, там, э, э, сколько там, до 18 лет растить. Там Лет 30 он будет где-то учиться, и потом где-то там в середине он только что-то начнет жизни своей полезной отдавать. И как легко лишить жизни быстро любого из нас. То есть разрушить – это всегда быстро и легко. А вот что-либо создать – это долго и поступательно. И поэтому падение, то есть именно когда одичание человечества, вот скажем, в обезьяну, ну, даже вот если по этой вот логике – оно всегда э, быстрее происходит, легко и быстро, скажем, чем наоборот от обезьяны, скажем так, человеку. Вот. Ну, понятно, и, в общем, да. деградировать намного легче и проще, чем э, эволюционировать. Так, а, вот, да, ну, да, ну, да, на, так у него на... исследование есть на эту тему, это не то, что я тут выдумываю. У него есть, например, Майкл, просто кратко скажу, там он исследовал этих, э, э, как они называются, бомжами люди, которые были такие ну, там, тяжелые случаи, которые жили в лесу. И у него были примеры, что человек, вот живя в таких ситуациях, когда у него ну, вообще ничего нет, оказывается покрывается шерстью, буквально за один год начинает там зарастать. То есть защитная реакция организма начинает, то есть волосы расти по телу всему. То есть это его исследование, там он в книге пишет об этом. То есть это не, ну скажем так, не фантастика. Ну то есть всех лысых можно было бы отправить туда. Там в экстремальных ситуациях человек, скорее всего, это растут такие ресурсы, то есть, когда включаются. Андрей, я не знаю насчет тех исследований, но я просто читаю физическую литературу, и там описываются пути развития, пути эволюции. И на самом деле, когда геологи находят какие-то вот... Останки млекопитающих, останки там вот этих птиков, да, птиков, откуда идет вот развитие по теории Дарвина, а это на самом деле калиюга, юга которая уже заканчивается, то есть люди превращаются, по сути дела, в животных. То есть, они ведут себя таким образом, то есть, когда-то же были и сегодня, наверное, есть эти каннибалы, да? То есть, они ведут да. себя действительно, как и животные. Ну, и на самом деле, к сожалению, вот в соответствии с этими источниками, так будет, в общем-то, и в нашей, в этом витке. Но нам еще, правда, до этого далеко, мы находимся в золотой эре. Uh, ну, а на самом деле 427 тысяч лет осталось, там 6,5, осталось до конца, mm -hmm. до разрушения всего этого цикла, а потом будет созидание, и мы опять будем, попадем в сатью югу. Uh, вот, тут много программ. Кстати, мы будем сейчас новые программы делать, uh, вот загадки истории, да, uh, загадки mm -hmm. истории, они на самом деле как-то описаны все. Ну, давайте мы тогда вернемся больше в нашу, в нашу тему, да. Uh, у меня такой вопрос. То есть, существуют какие-то глобальные циклы, мы это знаем, и у каждого человека существует, и существуют какие-то внутри глобальных циклов, какие-то, значит, там, ну, не знаю, ну, месячные циклы, да, к примеру. Так вот, можно в астрологии, существует раздел астрологии, который посвящен медицине, в принципе, можно увидеть людей, и, в общем-то, если астролог скажет этому человеку, не дергайся, дорогой, у тебя такой период жизни, а он начинает бегать по врачам, у него болит, у него ничего не проходит, и он ничего не может сделать, и лекарства меняет и так далее. А наступает момент, проходит этот период, и ну, как бы уже все начинает работать, то, чего не работало. Это правильно? Ну, не совсем так. Это, я бы сказал, что это не совсем профессиональный подход. Mm. Потому что когда любой транзит идет, ну вот то, что вы описываете, э, это объясняет, то есть когда, например, ну, грубо говоря, негативный транзит какой-то планеты идет, э, и у человека происходят проблемы по здоровью, это не значит, что ничего не делать. Как раз то э, любая планета в нашем гороскопе это, она играет роль учителя. И ее транзит говорит о том, что пришло время некому уроку, ну, объясняемый этим планетой, в том знаке, в котором она находится. Знак ⁇ это как э, декорации используйте, как э, сцена, ну, как бы вот дом, это сюжетная линия и так далее. А вот аспект – это, грубо говоря, урок будет в грубое, грубо или ласково, скажем так, проходить. Ну, обычно болеем, когда грубый такой учитель приходит, скажем так, жесткий, точнее, жесткие уроки дают по жизни, а мы, как правило, такие растения тепличные, ну, я так образно говорю. Человечество, в общем-то, оно сейчас такое мягкотелое и с ленцой, и естественно, что когда урок, например, Сатурна идет, когда надо аскетизму научиться, каким-то самоограничением, ну кто хочет себя самоограничивать, когда хочется вкусно поесть, там, попить, э -э погусарить, вот и так далее. Это же хорошо, так, а приходит урок, и все, и человек, транслирует энергии не этой планеты, происходит болезнь. Почему? Потому что происходит космически, У него индивидуальная программа обучения у этого человека именно показано, что в этот период надо научиться терпеть сама, то есть сама себя ограничивать, каким-то образом быть, ну скажем так, заниматься, скажем так, дисциплиной и порядком, довольствоваться малым, скажем такими вот. А он Гусары с дачи не берут, допустим, любят по такому принципу жить. Да? Все, будет болезнь, <как> потому что надо в это время транслировать эти энергии этой планеты, которая в нашем индивидуальном гороскопе, она приходит с каким-то уроком. И вот как раз-то я к чему, как раз и хочу сказать, что... Причиной поведения вот человека, которому вы там как пример показывали, как раз являются его психологические мотивы поведения. А психологические мотивы поведения описываются его гороскопом, то есть, скажем так, бизнес-планом на жизнь. И в этом бизнес-плане есть периоды, скажем так, белой и черных полос, то есть, когда, скажем, фартит, либо не фартит, да, там. И когда у нас удачные какие-то вот показатели есть, как правило, это способствует раскрытию неких талантов у человека. Потому что человек гармонично раскрывает, скажем, энергию этой планеты. То есть урок проходит по этому учителю, учителю хорошо. А если у него негармоничное положение планеты, он или не недолепее, у него начинается, скажем так, то есть он не умеет то есть, он не просто не знает, а его еще э, как бы усиленно склоняют обстоятельства неправильно принять решение. И у человека возникает комплекс психологической неполноценности. Ну, представьте, вот всю жизнь у человека, например, там, обломы по бизнесу да, или в любви, например, такую. Что он будет, как он будет это воспринимать? него рано не поздно у него сформируется комплекс неполноценности «я какой-то не такой, меня никто не любит». Никто не хочет замуж там, за меня, либо там, э, жениться там, на мне и так далее. То есть, и вот эта проблема, она, э, так как человек, э, ну скажем так, занимается такой деструктивной медитацией, то есть себя, э, скажем, внушает еще кроме этого свое подсознание, что у него э, что-то с ним не в порядке, то даже когда хороший уже период идет, хорошие благоприятные уроки, вот этот психологический комплекс, он не дает э, нормально проявить, себя и чем самым проблема усугубляется то есть здесь как раз вот надо понимать что что делать то есть в этой ситуации то есть вот как раз не не молчать вот так вот ну терпи а надо работать над собой то есть когда идет тоже например негативный аспект того же сатурна который вот я описывал э, ну, урок самоограничений который э, почему ничего не делаю? наоборот надо научиться осознанно самоограничению нет, а нет. не так, что он привык, там, например, мясо есть там, лит, не знаю, там, тоннами, а ему надо после молитва сейчас, если так говорю, кратко, понимаете. А он не хочет этого. Ну, дорогой, не хочешь – получи ограничения. Вот Что? Да. Ну, ну, ну, все правильно. Я имел в виду не то, что значит ничего не делать, но просто... Есть на это причины, почему вот это все происходит и почему что-то не работает. Так, естественно, надо. Над собой, а это уже спектакль. Зайкл, почему работать. происходит? То есть есть урок. Он естественно, он как я говорю, бизнес-план. То есть такой-то партнер появился. Причем вот Сатурн, даже когда он идет, если тему Сатурна так мы рассмотрим, он э, в нашей жизни появляются люди, описываемые этим Сатурном. То есть люди, которые играют физический роль Сатурна, это могут люди быть старшего возраста. Это могут быть люди какие-то, все, кто нас как-то контролирует, либо ограничивает. Не обязательно какие-то там, э, скажем, налоговая инспекция какая-нибудь, хотя они тоже, кстати, по Сатурну проигрываются. Вот. А именно эти, э, те, кто какую-то имеет над нами власть контролера. Грубо говоря, жена там, мужа контролирует, либо муж жену начинает есть, неважно там. Либо банальные, скажем так, козероги с водолеями. То есть э, не обязательно люди старшего возраста. И эти люди, то есть вот грамотному человеку надо наблюдать, потому что заранее, вот на та же транзитная петля Сатурна, она 10 месяцев длится. То есть вот какой-то урок идет, он как утюг утюжит. Раз прошелся, директный, в ретроградной фазе опять директный. И уже на горизонте, где-то перед этой транзитной петлей, уже маячит этот персонаж. То есть он уже появляется. И зная свой гороскоп, допустим, ну, уже что в это время, например, эм... Ну, например, смотрите, такой пример, что вот Сатурн идет негативный транзит, например, по пятому дому. Да? Что это значит? Ну, допустим, там сектор любви. Это не рекомендовано в это время э, романтические, скажем так, отношения, потому что они все будут э, ну, заканчиваться отрицательно для этого натива. А, а он, допустим, привык э, всю жизнь как-то, ну, не всю жизнь, там предыдущие 7 лет, как минимум. Вот. То есть вот разумно. То есть здесь не так нельзя сказать, что живи как жил. Нет, наоборот, надо в это время самоограничиться. А если хорошие идут аспекты, то наоборот будет как бы, упорядочивание, структуризация как-то То есть вот так вот. Так вот, я хочу про комплексы неполноценности хочу вот сказать. Так вот, надо вспомнить, что вот, согласно веническим источникам, тело человека состоит из семи тел. И э, одно из них, то есть физическое тело, это самое грубое, скажем так, набор костей, есть такое грубое описание, скажем биомасса либо там, ну вот этот батискаф, в котором мы живем. И разрушение этого батискафа не есть ни одно и то же, смерть, скажем, команда или там смерть управленца этого батискафа, правильно, не так даже, потому что если уже команда там сидит, то это уже какая-то, какая можно, как одержимость какую-то, или что там, когда коллективно в одном теле живут несколько сущностей. А так, в принципе, то есть, и вот эти тела, которые другие вот идут, эфирное, там, астральное, ментальное, ложное, эгоистенное, я и это уже это уже Тонкие тела. И вот наш ум, он находится ну, практически какое-то ментальное тело, эфир, четвертый уровень. То есть оно, ум, он не живет в теле. То есть ум живет и без тела. И, кстати, это полно свидетельств. Есть книги по клинической смерти, масса свидетельств людей, которые слепые были при жизни, умирали на операционном столе, выходили из физического тела и видели, какой галстук, цвет галстука у хирурга, о чем они говорят. И, то есть ну, видят, слышат, думают, ощущают. То есть, это не связано с телом, просто в процессе, сколько нам надо жить, оно как бы как матрешки это одетые эти тела друг на друга. И, Кстати, матрешка это и есть наглядное пособие строения человека. Вот эта русская э -э -э, вроде бы кукла. Она же не такая же кукла, это эзотерическая такая тема которая тоже, кстати, сохранилась сквозь века, ведь сильный удар был с темных сил на эзотерические источники информации. И я как понимаю, вот волхвы прошлого, они пошли по пути такому, что лучше что-то скрыть, сохранить для будущих поколений, выставив на показ и высмеив. То есть вот матрешка, ха-ха-хи-хи, посмотрите, она... Какая-то кукла, фактически эзотерическое пособие строения человека. Карты игральные дали плепсу они там, мужики, рубились в эти карты, а это же, извините, инструмент, ну, подобный тару. А домино, это же те же руны, которыми вот там работяги после работы в советское время, какая у них была жизнь там? Цех, пиво, домино сон опять работа, ну вся, вся культурная жизнь в этом была надо, надо еще вспомнить пожарников ну и они и сохранили эти, это же мантические это мантика это же вот эти э, инструменты э, по взаимодействию с э, тонким миром и они были сохранены через это как это не, звучит э, может быть э, ну, странно а вот тем не менее ну, в сказках тоже, как бы, многие сказки, особенно вот старые русские такие, которые не новоделы, эти не про, ну, погоди, там про с этим, с волком, а именно вот древние, где вот описываются там и полеты на другие планеты и так далее, они тоже несут сакральный смысл. Ну, в общем, как могли, так светлые силы и сопротивлялись, и, в общем-то, можно сказать, что именно вот это дно, которое было э, там сурового средневековье, и так далее, когда эти инквизиции были, о которых вы говорили, в общем-то сохранились эзотерические знания. И та же астрология, она сохранилась. И сохранится, потому что это, э, это наука, фундаментальная наука, э, причем я считаю, что вот Эра Водолея, это, она будет именно, а, во-первых, официальной, во-вторых, она основная, вот, фундаментальная, то есть на ее базе все остальные науки будут жить, она как бы по уровням, ну, скажем так, приоритетности, она идет, ну, одна из самых основополагающих, то есть это уже все другие науки, это производные от этого дела, если так это можно выразиться. И мне абсолютно, скажем так, все равно, что сейчас думают те, кто называет себя учеными, и как бы там в этой структуре рыбьи, эпохи рыб, они э, там верят они в это, не верят. Э, генетику тоже не верили, называли ее лженаукой, там, не знаю, какие-то репрессии делали тем, кто занимался этим. Но время, а время это Сатурн, оно рассудит всех И придет время, когда э, астрология займет подавающее место, как точной, фундаментальной науке эм, именно для человечества. И будут полеты в космос идти по астрологической экспертизе, а не так, как вот, сколько мы примеров рассматривали, сколько неудачных пусков ракет, вот мы даже в интернете вот с вами общались, за, даже в этом году было именно потому, что... Не, не в то время запускают ракету. Там 100 миллионов долларов там, убытков. Ну, вот сколько консультаций астролога стоит и 100 миллионов долларов убытков, это же не сравнить, это, ну, это просто э, ну, не соотнести. Но будут упорно наступать на грабли те министерства, либо те люди, которые... Потому что такое время сейчас, человечество, правильно вы сказали, оно оглупело, то есть это калиюга, когда деградация происходит человечество всего и вот будут вот представьте вот вам дать допустим миллиард долларов а вы будете каждый месяц по 100 миллионов терять А вам будет слушайте так вы чтобы не потерять их вот надо не той дорогой идти, а в этот день делать там какой то что это можно назвать это вменяемый человек который там возьмет и профукает этот миллиард долларов там, за 10 дней нет ну, я не персонально к вам, Майкл, просто говорю, что пример вот именно о том, что так же человечество живет, болеет, кстати, из-за этого. Болеет именно потому, что причина, как я говорю, проблема вот здесь, в голове, то есть в ментальном теле. А ментальное тело, если так кратко сказать, то причиной всех болезней являются психологические комплексы неполноценности. Без ну, есть еще кармические как бы, болезни, которые имеют отношение, ну, скажем, там, долг из прошлого. Как я уже объяснял, например, вот дети болеют некоторые такие, которые… Вот ребенок родился, например, с какими-то проблемами. Я это понимаю так, что у него в прошлых жизнях, у этой души, не у ребенка этого, а у того, кто в теле этого ребенка живет, то есть, там-то совершенно другое как бы, существо живет, которое вечное, просто оно в разной жизни как бы, разные батискафы, скажем так, обретает для того, чтобы здесь, в воздушном океане материального мира, как-то себя реализовать. Я уже пример рассказывал, а, например, он был каким-то... Наверняка, потому что э, об этом, э, кстати, можно... Если, ну, как бы, есть астрологи, кто исследует вот, прошлой жизни. А можно и самому вспомнить прошлые жизни свои и понять, где что было. И мы уже разговаривали про прошлой жизни. Помните, почему не раскрывается эта информация всем? Я уже объяснял это. это, на мой взгляд, по двум причинам. Одна из них, чтобы свершилось, скажем так, воздаяние, чтобы Натив не избежал его, он может просто, о чем тут я... Меня там обманут, там, я, допустим, замуж выйду или женюсь, а он меня кинет на миллион долларов. Я не буду жениться тогда. А надо, чтобы воплотилась какая-то душа, которая взяла генетику отца этого, эти, и матери, и выполнил свою миссию. То есть, и вот если человек хочет, как бы не, осоз... не понимает, и будет избегать эти уроки, естественно, ему не будут открывать эти прошлые жизни. И второй момент это.. Как я понимаю, вот исследуя вот, войны всевозможные, там страдания человеческие, очень много жизней заканчивалось э, трагедиями наши. И псих, психически, даже я скажу, не каждый выдержит, пережив опять, э, ну, вспоминая, допустим, там трагедии. Вот, ну, далеко ходить не надо. Вот, за прошлый век две мировые войны в Европе прошло. А кто в них погибал? Кто-нибудь кто другой, но только не я. Ничего подобного, это мы же мы были участниками этих войн. И погибали там, и кто-то в концлагерях сидел, и кто-то в плены, кто-то коллегой был, и кто-то там предателем, кто-то героем, там, и так далее, и так далее, и так далее. А не каждого психика это вынесет опять это пережить. И поэтому не дается каждому, то есть и все не дается вспомнить. Ну, опять уже передача у нас была по прошлым жизням, но соприкасаться. Потому что они, эти вот проблемы, они тоже могут нести, это называется врожденные комплексы неполноценности. Но опять же, они же причиной будут, чтобы человек, допустим, наступил на грабли какие-то, у него должно быть неправильное мышление. То есть он как-то ошибочное должно у него мышление быть. Поступки ошибочные ⁇ это его мышление, скажем так, э, формирует. А раз так, то следствие идут э, болезни. Ну, например, одной из таких вот фобий, это даже не фобия, я бы сказала, а именно таких пунктиков психологических э, ⁇ обида. Вот обида ⁇ это э, человек, когда обижается, вот это, в первую очередь, вредит себе. Вот сразу вот надо понимать, что обида ⁇ это опухоль. То есть вот, причем опухоль не у того, на кого обижается человек, а у него, у того, кто обижается. А почему обижается? Потому что он. Я честный, это не честно, это нечестно. Я типа там за что? Я типа такой хороший, а ни за что, а, а ни за что не бывает. Всегда все в высшей степени справедливо. Вы знаете, я хочу добавить тоже, что э, я уже неоднократно говорил, и многие знают, о том, что мы посещаем.. Э, э, Такое место, которое называется «Духовный госпиталь», и где живет и работает в течение многих лет, ну, чуть ли не 50 лет. Его зовут Джон от Бога, Джон оф И там… В одно... Южной Америке где-то, да? В живет. Бразилии, в Бразилии, а? да. Там гористая такая местность, и там… Мали, маленькая деревушка такая, и туда уже 40 лет, он работает 50, но 40 лет находится примерно в этом месте, и туда приезжают люди со всего мира. Они приезжают туда для того, чтобы ищут исцеление, потому что там происходят как бы чудеса. Ну, не будем вдаваться в детали, как это все происходит, но одна из рекомендаций – можно сказать, главная рекомендация, это как раз-таки вот, э, в свете того, что вы только что сказали, э, о том, что человек, который обижается, имеет раковую опухоль. Вот там, скажем, раковых больных, э, но это как, скажем, насморк. То есть там э, 90, наверное, с чем-то процентов, э, поскольку это все-таки такая болезнь, которая пока еще как бы официально не лечится. Э, и туда очень многие приезжают э, с разными стадиями, конечно. И вот одна из рекомендаций это <как> не то что простить. Простить это первая стадия полюбить своего врага, и речь идет о душе к душе, потому что других вариантов нет. Устать душевой. А понять, что это понять, что он учитель нас, Вот в чем надо понять. То есть Правильно. он нам навредил, потому что тогда, когда он вредил. Был транзит некой планеты, ну, например, того же Сатурна взять, да, и этот человек описывался в нашем периоде жизни, ну, в его, того человека, именно как урок на самоограничение, на какие-то, ну вот и так далее, и так далее. А человек обижается, ой, он меня ограничивает, все, я на него обижусь, понимаете? Я да, я, <клев> я понимаю, и как раз таки <клев> там не просто, вы туда приезжаете, там вас кидают, там вас оставляют. Нет, там находятся люди, которые э, гиды, их называют эти гиды, а -а -а. не назначенные. Они не это дают аппликации. Да? Это не волонтеры, волонтеры, само собой. Ты имеешь желание волонтер, но ты должен обладать качествами, которые видны только ему. То есть это а -а -а. называется blessed, благословленные гиды. И там довольно строгая процедура, как мы это получили. То есть мы являемся официальными этими гидами. И как мы получили, мы писали письмо. Это письмо нужно кто-то должен принести, один из приближенных, скажем, лиц, ну, типа помощников, будем так говорить. Он смотрит на это письмо, он ни слова не знает, ни по-английски, ни по, тем более по-русски, естественно. Но там же энергия, там же не, не письмо. И фотография, и причины. И он смотрит, и если он сопоставляет, и эта энергия, она для него понятна то тогда он говорит, да, можно. Или он говорит, нет, нельзя. И других вопросов нет, никто не обсуждает, почему, никто не задает вопросов. Все это понимают. Те, то люди туда, которые приезжают и которые хотят стать гидами, а хотят стать гидами, это не бизнес, хотя, естественно, это стоит деньги, поскольку ну, энергия, она должна каким-то образом возмещаться. Но это помощь. Это помощь и объяснение людям именно вот то, что вы сказали. Болезнь – это и есть урок, который человек получает, потому что он что-то сделал не так. А Дальше технические, скажем так, я это называю, технические данные, и как это все происходит, естественно, астрологи это знают, естественно, они нам дают возможность с этим разобраться, более того, я даже сам как бы э, по нумерологии, правда, немножко и в астрологии разбираюсь, но я сам это вижу в карте. Вот у меня вчера было несколько человек э, на консультации, и я им сказал, они все это абсолютно сто процентов подтвердили, что им надо было бы делать, как им надо. Вот эти энергетические тела... Uh, вот эта матрешка то что вы говорите а мы находимся в самом самом там где-то центре а вокруг нас вот эти вот есть uh, действительно очень uh, мне нравится вот это сравнение с матрешкой это действительно так uh, и есть аппараты специальные есть uh, такое понятие чакры uh, и там кстати в, в этом госпитале есть такая установка она называется фотохромная энергетическая будем так по простому говорить установка которая подключается значит источнику питания и проходя через кристаллы с определенными вибрациями начинают ну что ли условно говоря еще раз такого нет понятия открывать и закрывать чакры но условно говоря мы привыкли так таким термином открытие вот этих чак и ребалансировка вот этой энергии которая а центр энергии по всему телу вот это очень интересный момент но опять же а люди же этого не знают, у них что-то заболело. Во-первых, они не знают понятия ни о транзитах, ничего. Им это, там, скажем, не вдомек о том, что есть люди, которые это знают лучше, чем они. Они заболевают каким-то образом, идут к врачу. Врач тем более понятия не имеет э, ни о тонких энергиях, ни о чакрах, э, а тем более о высших материях, типа, простите, там, полюбить своего врага. Но вот это тот момент, я просто еще раз э, в тему. Об этом говорю. Андрей, это все очень интересно, это все просто потрясающе, то, что мы с вами об этом говорим. И как я уже неоднократно отмечал, я очень рад о том, что западные астрологи об этом говорят вы в частности не все естественно потому что это восточная философия все-таки большей части запад а я чай, бы хотел он в материальном мире живет если можно ставить Майкл, да, э, конечно. Э, ну, э, во первых по медицине я хотел как бы первую часть я сказал что психологический комплекс неполноценности причина а следствие это уже проявление на физическом теле потому что оно самое, скажем последнее стоит в этом и к сожалению я сам медик кстати, то есть я работал и на скорой помощи в урологии в Терапии, то, есть, как бы, не, то есть человек, который имеет к этому отношение. Ну, имел, по крайней мере, еще, причем даже в советское время еще имел. То есть это еще с тех времен. Но я хочу сказать, что э, сама э, эта ситуация, именно связанная то есть, с лечением так называемых болезней, она э, это уже последствия лечит. Это уже купирует, скажем, зубную боль, а не ее причину, скажем, почему она возникла и так далее. То есть вот у вас там заболело, вот, например, в урологии, там камни пошли, что делать? Твари, если бы их вырезать, либо там уколоть баралгином, ну, в советское время надо было, там, я помню, <связываю> спазмолитика какого-то. <связываю> а почему они возникли? Ну, вы, режете, вы а через год у него опять камни появятся, там, и так далее, там, ну, причина возникновения-то камней это, оно, официальная медицина это не лечит, она лечит следствие. То есть, как уже избавиться от этих камней, раздробить их там, или как-то что-то еще сделать, это боль ну, да. купировать. А почему возникли, а по почему да. они возникли? Нету. Также желчный пузырь брать, и другое, другое. То есть, вот, ну, любые какие-то патологии, которые у человека возникают, это так, это раз. А во-вторых, по поводу западной, эм, скажем так, традиции, а я вам скажу, что это не западная традиция, потому что э, я, в общем-то, начинал учиться упал Павла Павловича Павел Павлович Глоба, он, ну, немножко его так, дань отдам своему учителю астрологии, первому, по крайней мере, учителю моему, что он-то, персидская у него традиция, которую он называет авистийской, а она находится как раз посередине между западным и восточными, скажем такими, духовными центрами она как раз находится посередине и в персидской астрологической традиции как раз совмещены, скажем, как эзотерические вещи Востока, так и эзотерические вещи Запада. Но Запад и Восток крайности проявляются в том, что если вот, э, ну, вот восточная, скажем так, индийская вот эти традиции, они очень зацик... скажем так, лунная больше э, энергия, а западная больше солнечная. То есть если... Э, Классический пример какого-то там гуру э, йога, которому ничего в материальном мире не надо, э, он там будет в одной этой челме сидеть и с этим на бедренной повязке, то э, наоборот э, в этой в, в, западной там культ ну, тела, культ. То есть там уже больше интересуют вопросы: а как начать бизнес, чтобы удачный был успел, К какому йогу, там начало бизнеса там, в голову не придет искать дату лекции. но разные полюса. И э, так, кстати, сложилось, что э, то место, где мне суждено жить, и вот как бы я здесь присутствую, оно хочешь не хочешь между двумя этими полюсами и будет всегда совмещать обе культуры эти. Ну, у России такая, скажем, э, мистическая я так понимаю, миссия может быть, либо у этноса, правильно сказать, у этноса, который здесь живет. Не, потому что государственное образование они пройдут 100 лет, уже будет не Россия чем-то другим называться как-то, вот, и так далее. А этнос будет оставаться один и тот же. И здесь как раз суть-то заключается в том, гармонизации, скажем, иньян, то есть вот этих начал мужского, то есть если женское начало преобладает в восточной традиции, а мужское начало преобладает в западной. Поэтому... То есть удивляться нечему здесь, просто на самом деле она не, у меня не чисто западная традиция, потому что в чисто западной традиции там, например, не используют белую луну, ну если так, то есть они вообще говорят, этого нет. Либо э, какие-то вот эти вещи, которые, то есть я уже не говорю про мистический подход, э, мистерии борьбы добра и зла, то есть там это, вообще этого нету, то есть там как бы просто, ну, такая вот тема, сейчас не буду, э, э, скажем так, э, просто ну, это факт. Она просто культ внешнего, культ физического, как бы материального среза такого к жизни. Нет, ну, Пописывает. это и понятно, все таки мы родились на той территории, которая диктует нам совсем другие правила. Мы не можем стать индусами, индусы не могут стать нами, да. но какие-то, скажем, кооперироваться можно. Нужно. Есть, да, нужно, нужно да. да. Ну, то есть, вот у меня есть такая желание точнее я бы сказал было бы желание будет бы и возможности то есть я как бы имея образование и там большом союзе я все-таки живу здесь хоть и на западе но совсем другое здесь образовать туда значит там надо быть то есть значит то место служения вот и все без сомнения тоже нет. мать земля наша это что другая планета что ли какая-то соединенные штаты это тоже место где надо Майкл какой-то подвиг совершит духовный, наверное, на Там ассимилироваться а, да. <смех> <Там смех> на этом месте достаточно непросто. Но, тем не менее, мы сейчас говорим об образовании, о, о информации, я бы так сказал, потому что образование по-разному все воспринимается. То есть элементарная информация, она сегодня воспринимается... То есть ум и разум – это две абсолютно разные вещи. Да, да это не одно и то, что... Но воспринимается это все как-то все, вот он умный, он профессор, профессор это, во-первых, должность, но дело не в этом, а, а вот там на Востоке совсем другой подход, скажем, медицина здесь, медицина здесь, а Юрведа там, я был знаком с очень известным человеком, очень интересным человеком, который образовывался на Западе, имел западное я говорю про Игоря Ветрова, Игорь Иванович ага. Ветров, который был руководителем, хан Вантари был такой, вот, институт, он есть сейчас еще, институт, аюрведический, будем так говорить, и он образовывался там и там, и он об этом, мы часто с ним на эту тему беседовали, очень интересные были беседы. Андрей, у нас остается не так много времени, так что у нас уже на три части не хватает, первая часть заняла две части, давайте немного поговорим Через неделю, буквально через неделю, 8 числа концепции. 6. Состо... Да. А там же выборы, выборы будут как раз, выборы. Да? Я... У нас вчера был день открытых дверей по какому-то там определенному направлению. И пришла одна женщина, англоговорящая. Она пришла и говорит, Майкл, радостная такая. Я говорю, а что такая радостная? Ты это она говорит, Трамп завоевал то столько там рейтинг такой он так повысился у Хиллари там откли, открыли опять открыли с этими имейлами несчастными сколько можно обсуждать? Ага, вот там, эти имейлы, тебя, которые... вот. но опять же это все политика все политика и вот как это все идет я говорю тебе то какая разница это Зачем Фактически. тебе этим? А она показывает мне смартфон, это там все там, я являюсь в группе поддержки, там какой поддержки? Ну, короче говоря, это знаете, это как мы должны защищать родину, а кто на нас нападает? Зачем нам защищать родину и защищать кого-то? Они нас все просят. Нам надо защищать, там устанавливать свои там. Ну, неважно а, так вот, что э, сейчас меняется какая-то ситуация, какая-то обстановка да, кстати, и позвонил мне один мой знакомый говорит, ну невозможно по всем показателям ну не может он быть э, президентом Трамп, ну не может он быть но такое впечатление показатели какие, какие по телевизору показывают а? ну естественно, да то, о чем он говорит, как он это говорит полный экстремизм и, но тем не менее, вот уже от, от разных источников я слышу о том, что вероятно он может и стать президентом. Ну, так, в этом прогнозу, случае он и станет президентом, нет, посмотрим. Это, да. В вашем Еще. прогнозе это мы знаем, да. да, это действительно так, да, он должен стать президентом. И не должен, но Прогнозируем, что, вероятно, победа... Как По бы, прогнозам, совершенно верно. За ним что -то, больше шансов. Что-то что меняется на там на Небеслоне сейчас в этом плане? или уже. Вот но я прогноз... хочу давать, кстати, потому что мне в личку тоже пишут, я многим не отвечаю, но не успеваю, что много вопросов. Вот именно в панику люди впадают, некоторые, которые говорят, вот, Андрей, ты прогнозировал Трампу, а там такое, там у него падают эти рейтинги. Это все спектакль. То есть я уже в прошлой передаче фотографию нашел этого Трумена с газетой, в которой опубликована его проигрыш. И тоже все говорили, что Трумен не пройдет. Там уже даже напечатали в газете. То есть вдумайтесь, насколько самоуверенность была, что там это с победой его этого конкурента. И вас, Трумэн, президент, у нас газеты, да, да. в ютюбе там был комментарий на этот счет а только дама ну вот а -а -а. насчет романа это что кто стал президентом в итоге то есть аналогия проводится вот да, э, да нас слушаю дорогие друзья мы благодарим вас что вы нас слушаете mm -hmm. э, даже и в записи это замечательно mm -hmm. поскольку мы работаем на вас и и это означает, что когда вам удобно, тогда вы и слушаете. То есть программы записываются, выставляете. Да, сейчас выставляете. такие технологии сейчас шикарные. Чтобы да. мы вот так общались, в Советском Союзе такое вообще невозможно было, чтобы я с Америкой общался вот так. Да еще практически да, бесплатно да. видеосвязь. То есть это ни телефоны, ни, ни телеграммы никакие. Да. да, сейчас надо использовать новые технологии вот по большому счету для самообразования. То есть когда мы можем, не выходя из дома... Посмотреть музей какой-нибудь другом, на другом континенте. Посмотреть, какие, обучиться там, дистанционно чему-либо, каким-то новым знаниям. Это надо ловить момент, пока это есть. Потому что, как согласно законам Земли, ничто не вечно под луной. То есть, когда-то наступит время, что этого не будет. Потому что у всего, что есть начало, есть конец. То есть, вот так просто прожигать жизнь, там, грубо говоря, смотреть какие-то развлекательные каналы, больше ничего, это глупо использовать... Вот такой вот... Время да. пров... провождения. Да. А, вот. В... вот то, что сейчас происходит, события во всем мире, они происходят события такие а, не только, скажем, политично на политическом небослоне, потому что будет трясти, трясти перед, как говорит... А... Александр Рыгорович перетрахивать, будет все. Э, то, да, значит, э, то есть будет все тут... Э, вот, допустим, я не знаю, недавно смотрел в Москве что, снег идет? Да, у нас снег. Он говорит, ну да. А и что идет? снег? Ну такой, ну градусов. Снег. 0, да. он, ну, я не знаю, как бы... Ну 0 и градусов, он снят. Нас... Там холода нет такого сейчас на улице. Я понимаю, но снег тоже, да. Вот у нас, как бы. Снег. Теоретически мы зимой находимся примерно на у нас было как в Сибири. Даже холоднее, чем в Сибири, там какой-то был год, пар несколько лет тому назад. Но сейчас вот катаклизмы такие, что у нас сейчас. Сейчас погодные а, аномалии очень усилились. Сколько? Под 70 градусов это сколько? Это? Ну, за 20, Паренгейта, короче 70, говоря. Да? Да. То есть это это примерно 21-22 градуса тепла. Ну, просто По чтобы народ понимал, да. о чем мы говорим. Да. По Цельсию, да. да. То есть, как бы, ну, понятно, что... Ну, еще деревья еще зеленые. Так да, вот да, в том-то да. и дело, что да. листья еще не отпали. То есть это и говорит листья о том, еще что не еще не да. должно быть. Это раз. Mm -hmm. Я вот был как раз вот в Сибири месяц назад. И там точно такой, как у нас вот сейчас здесь вот в Москве, вот то же самое было в Новосибирске. Вот в mm -hmm. Новосибирске было месяц назад, ну не месяц, числа где-то 10 вот там снег выпал как раз первые где-то 8 10 числа октября и листья не опали там куча деревьев поломанных было потому что он мокрый он ломал mm -hmm. вот Ну я вот смотрю просто вот одинаково то есть насколько вот москва от новосибирска на 20 дней по погоде отстает скажем так. Mm -hmm. ну дней. хорошо значит андрей ну наша программа уже подошла к концу а, до мы о, немножко позже, мы еще чуть -чуть. у нас есть 8 минут. Серьезно? Ну да. давайте тогда мы на, начали на ваше усмотрение. 7 минут. Да, да, на ваше усмотрение, ну еще может быть финансовое, да? Давайте, это... да, я как раз посмотрю. Кстати, вот сейчас, ну опять же, это не пророчество никакие это просто мы рассматриваем гороскопы центральных банков mm -hmm. и сравниваем у кого из этих банков на этот, не кстати, на период выборов какие показатели. Любопытная есть информация. Вот если мы посмотрим на ЕЦБ, то есть ЕЦБ это значит евро. Да? Европейский центральный банк. Евро, усиление идут хорошие показатели первую неделю ноября. А у ФРС, то есть это доллар у Федеральной резервной системы, у него хорошие показатели идут. После 8 ноября, но плохих нет как бы до этого, то есть можно предположить, что сейчас эту неделю вероятно рост евро, но кстати вот до следующей нашей передачи, а вот после как раз выборов усиление доллара идет сильное. Вопрос, к чему это? При каком, э, ну вот, вы просто там живете в Америке, вот на при каком кандидате доллар будет расти, вот, а при каком он будет падать? Это как бы известно уже такие ну, косвенные, скажем так, показатели. Вот. И... Вы знаете, я технический аналист. Меня совершенно не интересует и не волнует, кто будет в этой связи, я имею в виду под доллары, евро паунт и так далее то есть я смотрю на график и я вижу куда график графики существует... как бы этот... фундаментальные еще раз я не фундаменталист а я разбираюсь в этом но не хочу я не могу быть и там и там а, то есть существует универсальные законы вы их знаете лучше даже чем я Существуют цифры фибоначчи числа фибоначчи то есть это очень серьезные вещи они их никто не открыл. Леонардо Фибоначчи в XI веке их просто нашел что соответствие между числами и расстояниями. Я технический аналист, я обучаю именно в связи с этим. То есть это сакральная геометрия, это вот эти вот вещи. Значит, о чем идет речь? То есть если мы, если мы говорим уже, вот, отвечая на ваш вопрос... Если у нас Дональд Трамп является тем самым экстремистом и тем самым совершенно непонятным и невероятным человеком, который, от которого можно ожидать все, что угодно, то тогда, если он приходит к власти... Совершенно непредсказуемо, что может быть. То есть это может быть, многие считают, что будет война. Ну, война не такая, может быть, которая была, когда там Первая, Вторая мировая война. Но какая-то война может быть. Это означает, что доллар будет укрепляться, потому что это твердая валюта, во всяком случае в Соединенных Штатах, и за пределами, пока еще, пока еще. То есть по моим техническим анализам мы идем вверх, доллар имеется в виду, идет вверх и он уже приближается к 100, uh, то есть сейчас 98, то что я вижу сейчас с половиной, uh, фунт будет лететь вниз, то что я вижу и достигнет 1,18, 1,17 сейчас 1,22 вот то что я вижу, 1,2150, uh, евро будет uh, тоже идти вниз и будет uh, в конце концов 1,05 1,04, а если доллар перешагнет через 100 и будет 100, 105, 108, это означает, что доллар Время землю, близко, когда они выровняются, это время близко, что могут, может уже происходить, скажем так, перезагрузка финансовой системы, перезайти в это время. То вот. есть, пока косвенный показатель, пока валюты не выровнялись к доллару, дефолт долларом ожидать не следует. Ну, вот не как, следует, кстати, да. ко всем прогнозам. если там. Поэтому многие задают такой вопрос, я пытаюсь на них ответить сам, поскольку я, так сказать, в этом разбираюсь. То есть, что можно ожидать? Прогноз, и там, и там прогноз, только вероятность этого прогноза достаточно велика. Если мы проходим один уровень, мы идем к следующему уровню, вероятность этого очень высока. Так вот, ну скажем так, падение доллара до конца года и до начала следующего года вряд ли можно ожидать, вероятность очень низка. То есть, будет всплески, это понятно. Но, кто но, не, но считающий... я хочу про прошлую неделю, про следующую неделю я говорю. Я как про раз следующую неделю сейчас это сейчас, да. ближайшие это... даже две недели. То есть, здесь тренд такой. Евро на этой неделе усиливается, а доллар усиливается вот на следующей неделе сразу после выборов. С, 7... с 8 числа по 15. Показатель укрепления, ну, короче, для по гороскопу Центробанка доллар, у него позитивные показатели идут. То есть, значит, мы можем предположить, что сейчас в некоторую роли, вот эту неделю, возможно, какая-то коррекция, может быть, слабое укрепление евро быть в течение недели, а вот именно сразу после выборов усиление доллара идет. Причем в течение недели, где-то вот такой тренд, до 14 числа, где-то могу, могу согласиться, да. Я могу с этим согласиться, за исключением, то есть, есть какие-то промежутки, которые я вижу по графикам. Ну, наверное, сегодня, завтра, послезавтра еще будет, но потом будет падение, то есть конец недели будет все-таки уже начинаться, будет падение евро, имеется в виду, и доллар пойдет, соответственно, идет, пойдет вверх. Я думаю, как раз до выборов. Мне кажется, как раз они будут ждать итогов выборов, и по итогам выбора он сразу пойдет вверх, как только будет уже инсайт известен, кто победит уже. Да. Но самое интересное, мы об этом уже... Тоже говорили то, что произойдет после. То есть, понятно, но есть такие прогнозы. Мы сейчас говорим о прогнозах, которые говорят о том, что ну появится третий человек. То есть, вот как раз-таки, да, президент... Ну, я думаю, вы... что вряд ли, что появится уже... Тут уже к нам может появиться. Уже неделя осталась. Немножко не, не, не, имеется... Нет, Не, не, Имеется, имеется в виду другое избранный президент не останется избранным президентом, что-то... А, -а, -а может... вот так что -то... То он вот. он победит тогда... на выборах Я... может, но инаугурацию ну, не, не, не пройдет, да? Вот есть такой прогноз, что между выборами и инаугурацией что-то может произойти, а, которое в Ну да, там ожидается. есть у него... Ну посмотрим. Ну, посмотрим. У него показатели на, на Это... день инаугурации. У него показатели день... обретения славы, именно в этот день сильные у Трампа. Поэтому ну, переболеет там какими-то болезнями, а да, потом все равно, мне кажется, живой будет, наверное. Ну, а, то есть... Поживем, поживем, как ну, говорится, да, увидим. Мы, мы, мы с вами встречаемся прямо накануне выборов. 7 числа мы с вами встречаемся. Да, 7-го, 16 К тому времени уже рейтинги так будет понятны, но, конечно же, Внутри, а, и в встретимся. Да. Шикарно, да? Я недавно разговаривал со своим сыном, который сегодня находится на территории Украины, а, он мне заявил, я еще, не знаю когда, давно сказал, что победит Трамп с, при, с большим преимуществом, чуть ли не в 70%, а, ну вот посмотрим молодое поколение, которое прогнозирует есть... откуда он это взял, я не знаю, есть, а, вряд ли. С моей точки зрения вряд ли, но посмотрим. Поживем и видим. Во всяком случае сейчас вот такая тенденция к тому, что действительно все, все еще возможно. Майкл, При... еще хочу сказать. Да. Все сказали уже, да? Я просто, может, перебил? Да, да, так... давайте только у нас уже... Ну, кратко. Еще, понимаете, еще вот это... По... Поймите, что выборы – это всегда ставки и большие деньги. И тот, кто хочет победить, скажем так, ну, заработать на этом, он ему, его задача – вовлечь максимально, скажем, количество оппонентов в проигрышного кандидата ставки поставить. А эти оппоненты, вот мы когда вот в трейдинге, помните, есть люди, которые образ Сатурна, то есть такие, скажем, их процентов 3, ну вот как вы такие, знаете, выдержанные, то есть неэмоциональные. И есть, скажем, большая масса лунариев таких, которые... Новость вышла, они продают валюту. Хотя она уже поздно, уже кто уже заработал, уже давно заработал, узнал. Первый инсайдеры эти узнают, там не знаю, за, еще до публикования новости знают, что уже она будет. А эти уже узнают, когда в средствах массовой информации уже поезд давно ушел, и они всегда сливают депозиты. Понимаете? То есть их много с маленькими депозитами, но они э, все время в проигрыше. А выигрывают, то есть зарабатывают как раз вот эти 3% сатурнианских типажей, которые. Что значит Сатурн? Это терпение. Отсутствие эмоций, выдержка, точность, профессионализм и, ну, не то, что отсутствие, там совсем этот быть, но человек, который э, не паникер, то есть вот лунария не паникер, как правило, а сатурнианский типаж, он как раз так, он умеет ждать, терпеть и получать награду именно благодаря этим качествам своим. Хорошо. Хорошо. Хорошо. Андрей да, а, отдали а, такую, а, хорошее, да. Ну, да, что ж, ну да. на этом мы да, должны закончить нашу программу. Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели, видео, YouTube зрители, мы с вами должны попрощаться. Благодарим вас за то, что вы были с нами в эфире. Андрей, вам большое спасибо, как всегда, очень интересно. Обращайтесь, кто хочет побеседовать с Андреем Бухариным? профессиональным астрологом, руководителем астрологической школы, пожалуйста, обращайтесь или к нам, мы вас перенаправим, или, вот так сказать, напрямую к нему. И это всегда информация полезна, и она дает возможность что-то изменить в своей жизни, или перестроиться, или перенаправить туда, куда надо было бы. Для этого и существует эта информация, которую дают люди, которые в этом разбираются. Хорошо, тогда... Благодарю, Майкл, за теплые слова. Благодарю вас, уважаемые радиослушатели, за тоже участие в нашей радиопередаче. Наилучшие пожелания вам здоровья, прорабатывать свои психологические комплексы и будьте здоровыми, потому что здоровом теле здоровый дух. да. Да, спасибо большое, прекрасное пожелание. Ну и до новых встреч. До свидания. До свидания.